Доброго времени суток всем, кто смотрит это видео. С вами Настя Ясная, и сейчас я хочу вам рассказать суть метода моей программы «Ясная жизнь». За счет чего и как это работает. Итак, начну со снов. Все мы начинаем свою биологическую жизнь одинаково. начинается наше тело и так далее. Но как же по-разному мы все ее проживаем и заканчиваем? Давайте разберемся, почему почему же у одних в жизни так или иначе все идет как по маслу, а у других сплошные неприятности, потери, болезни и так далее. Для начала давайте поймем, что человек это промежуточное звено, по сути, да, в цепи от эволюции от стадии животного до творца. Но сейчас я буду достаточно образно так говорить, зато понятно. И в целом-то вы сами часто замечали, что люди и их поведение очень разнятся. Например, один тянется к знаниям, ну там, высшим смыслом, создает нечто важное и нужное всему миру. В то же время другой, кроме того, как набить свой живот и посплетничать, больше, собственно, ему ничего не нужно. А вот они, наглядно, да, сейчас такие два примера. Вот эти разные градации человеческого разума, разные уровни развития души. Конечно, нет смысла причесывать всех под одну ребенку. Ну а так общие рычаги управления человеческой психикой. Видением, да, и в итоге жизнью, я сейчас с вами рассмотрю. Человек рождается, точнее, зачинается, ну, можно сказать, как чистый лист. И на этом листе еще ничего нет, ни одной записи, ни одной точки, ни одной загорючки. По сути, с момента внутриутробного развития, примерно до пяти лет, Человеческий впитывает в себя все, что слышит, видит, ощущает, словно губка. И все это происходит бессознательно. Да, ну там уже после где-то двух-трех лет еще что-то уже там начинает ребенок понимать, там, как его зовут, мама, папа, что сказал. Но все равно эти реакции, они такие достаточно бессознательные и очень яркие. Они как раз заходят вот на вот это вот полотно да? бессознательно. Хочу заметить, что не удивляйтесь, человек начинается именно с момента зачатия, а не с момента рождения. Иногда бывает так, что в период беременности а, происходят такие события там у родителей или что-то внутри, да, что эти события искореживают еще нерожденному человеку всю его жизнь. А, тем не менее, постепенно по мере взросления и сознания себя наш маленький человечек формирует свои основные неосознанные бессознательные реакции и умозаключения, которые будут вести его по жизни далее на основе всего того, что он впитал. После 5-7 лет активно включается сознание, да, именно вот это логическое сознание, и двери в чувствительное бессознательное закрываются. Соответственно, дальше уже человеком управляет его вот это вот сознание, да, вот эта логика и так далее. Да. Из чего же состоит сознание, точнее психика человека? То есть, по сути, что руководит человеком? Ну, его желания, да, его убеждения, чувства, и все это живет, ну, можно сказать, так, в голове. Вообще эта тема крайне сложная, но я сейчас попробую донести ее максимально просто, ну, как для детей, да, чтобы было понятно каждому вменяемому. Ну а если тут сейчас присутствуют невменяемые, то извольте, собственно, покинуть данное заседание, ибо вам уже ничто не поможет. Итак, приступим. Структура сознания психики имеет три основных кита, да, основных составляющих. Конечно, там есть подразделы, они там делятся, в общем, на сверх и так далее. Мы сейчас не будем это все прям выкапывать, да, если нужно кому-то там загуглить и почитать. Итак, сознание имеет 5% управления человеческой жизнью. Сюда относится логика, временная память, линейное восприятие прошлое-будущее, настоящий опыт, желание внешние, да, там хочу конфетку, хочу там машину, хочу там еще что-то, дальше дальше у нас идет подсознание 95 процентов управления человеческой реальностью что включает подсознание это чувства образы эмоции убеждения как правило вирусные убеждения вечная память то есть все все все что происходило с этой душой вот это все держит себе подсознание прошлый опыт, соответственно, души не настоящий опыт, настоящий тоже записывается, и тоже подсознание его фиксирует, но мы говорим сейчас про прошлые жизни, там, прошлые ошибки и так далее. И желания внутренние, те самые подсознательные желания, когда ты не понимаешь, почему ты, например, хочешь, ну, или очень любишь какой-то продукт, или очень почему-то ты приезжаешь, да, вот эти вот желания тебя тянет, например, там, на определенное место, и ты приезжаешь туда и понимаешь, что как будто бы ты там жил, и вообще тебе так все знакомо хотя в этой жизни тут никогда не был а бессознательное ну это абсолют можно так сказать единое поле коллективного разума тоже можно это так сказать не буду сейчас задаваться опять же в его структуру скажу только что в бессознательном нет плохого и хорошего нет черного и белого нет логики нет ничего персонализированного то есть это поле творца, тот самый единый источник, из которого вышли мы все и появилось вообще все. В обычной жизни человеческая да, отвечает за бессознательные реакции организма, это вот глотание, моргание, дыхание, инстинкт выживания и так далее. Да? То есть все то, где мы с вами ну, похожи. Да? Еще есть критический фактор. Это такая некая защитная прослойка между сознанием и подсознанием, выполняет функцию логических ну, стражей, можно так сказать, по принципу не впускать ничего подозрительного всего того, что не является, а относящимся к сознательной части. Да? Ну, то есть, что это такое? Например, в этой жизни меня зовут Маша. А, и я точно знаю, что я Маша, что я Такая-то, такая-то, оттуда-то, оттуда-то, да, вот, пожалуйста, все, вот я. И сколько бы мне не убеждали там кто-либо или что-либо, не, и не внушали бы мне, что я Петя, я Петей не стану, да, то есть я все равно останусь Машей. И вот это как раз тот самый критический фактор, который отвергает все вот эти попытки, да, низвергнуть Машу с пьедестала сознания. Надеюсь, понятно объясняю. Так вышло, получается, да, совершенно закономерно подчеркну, что самый сильный инстинкт у всего живого на Земле, если мы заметим, да, это инстинкт выживания. Он руководим именно бессознательной частью психики, да, это высшее, да, уже это выход туда к абсолюту. Что это значит? Это значит, что выжить самый важный завет от самого Источника, от Творца, который вшит, вы просто прошиты от самой маленькой букашки для человека вот этим вот законом. Соответственно, для того, чтобы выжить, человек и развивал именно сознательную часть своей психики. А вот эту сознательная часть психики, которая анализирует все то, что происходит здесь и сейчас. То есть, например, при переходе дороги мы сегодня с вами смотрим, да, нет ли близко идущих машин, и только потом идем. Сознание, получается, отвечает за то, что происходит здесь и сейчас, конкретно в этой жизни. Именно то, что он контролирует логически. А и на этом его возможности заканчиваются. А на самом деле нашей жизнью, фактически всеми событиями в ней, да, нашим поведением, нашими решениями э, управляет подсознание. Именно в подсознании содержится вся память, весь опыт вашей души. В том числе в подсознании записывается и ваша сегодняшняя жизнь. Так что же это за штука такая, подсознание? Давайте разберем подробнее, но опять же по-простому. Подсознание – это тот самый центральный пульт, из которого ведется управление всей нашей жизнью. Оно же является связующим звеном между сознанием и бессознательным. Подсознание берет на себя основную нагрузку по хранению каждого вашего шага в каждой вашей жизни. И именно здесь, в подсознании, царит основной закон равновесия, так называемый закон кармы «что посеешь, что и пожнешь». Именно подсознание толкает вас на все ваши кармические неминуемые встречи, дабы вы получили именно то, что сеяли когда-то в прошлом. Либо вкусные плоды вы получаете, либо колючий терновник. В подсознании, хочу заметить, нет линейного времени. Это для нашего удобства, да? Ну, мы же его понимаем это все в сознании, и вот для нашего удобства мы делим все на прошлое, будущее, настоящее и так далее. А, так нам легче, да, понять своим сознанием, что происходит в подкорке. Но на самом деле в подсознании все происходит прямо сейчас, вот здесь и сейчас. Все жизни, все происходит здесь и сейчас. И если прямо сейчас в вашей сознательной жизни вот вас сейчас обманывают, например, ваши партнеры, то также происходит одновременно и во всех жизненных пластах, которые хранятся в подсознании, когда этот факт зародился. Допустим, когда-то в вашем прошлом воплощении ваши партнеры вас обманули, украли у вас, например, деньги, дабы восстановить закон равновесия, который вы нарушили, осознанно или нет, сейчас это не важно. То есть все вот эти вот болезненные ситуации, они всегда происходят. Если нарушен закон гармонии, об этом мы тоже еще попозже поговорим. Соответственно, вы затаили злобу, поклялись отомстить вот этим вот вашим партнерам. Таким образом завязался узел, тот самый кармический узел, который в последующих жизнях и в этой тоже заставляет вас снова и снова сталкиваться лицом к лицу с этими людьми. Ну, конечно же, уже в других телах, других ролях, но суть остается прежней. Они снова вас обманывают. А, например, эти ваши обидчики могут в этой жизни быть вашими родными или даже детьми, что заставляет проживать это событие вас все еще больнее. И пока вы этот узел не развяжете, он будет только ту же и ту затягиваться и мучить и вас и их а, необходимо на самом деле замкнуть звено именно там где и когда этот факт произошел впервые а и тогда словно по волшебству эти люди исчезнут из вашей жизни сами собой или же отношения наладится а все что было украдено вернется к вам но опять же в гармоничном для вас виде и размере в подсознании а, также нет логики нет слов нет критики подсознание живет и общается с нами на языке образов и чувств Опять же пример, да, ну вот вы встречаете человека, и ни с того ни с сего, вот прям с первого взгляда такую любовь к нему чувствуете, такое родство, такое понимание между вами, что просто немыслимо, а оказывается, вы с ним уже не одну жизнь прожили счастье и доверие вместе, да, а бывает наоборот. Непонятно, откуда может быть лютая ненависть, даже, например, между матерью и ребенком. А оказывается, что в прошлом воплощении в одном да, из них там они были заклятыми врагами, и в этом, в этом воплощении их закон равновесия столкнул прям лопу губу да, в самую тесную связь, ну, что может быть теснее, чем мать и ребенок. А часто, кстати, во сне нам открываются двери в подсознание. Но, к сожалению, очень редко мы можем расшифровать его послание, потому что мы мыслим ну, логически, да? сознание мыслит логически, и вот подсказки подсознанию, увы, остаются неразгаданными. Подсознание на своем языке во сне дает нам какую-то подсказку, какой-то ответ, какие-то события, которые, например, грядут, а ну, сознание совершенно не понимает. Еще подсознание, давайте, можно представить, как слоёный пирог, из кинематографических лент, да, то есть, которые содержат и события, все чувства, когда-либо пережитые вами, вами как душой, да, во всех ваших воплощениях. Вот эта лента за лентой, она вот так вот наслаивается, наслаивается, наслаивается, и все это, опять же, да, происходит и сейчас, все это друг на друга влияет и так далее. Это колоссальный э, подсознание, колоссальный безразмерный банк данных с точнейшим досье на вас, где сохранен каждый ваш вздох, ваш шаг, ваша мысль, каждое ваше чувство, которое влияет на вашу сегодняшнюю жизнь, да. как я уже сказала. Например, вы панически боитесь высоты. Казалось бы, из чего бы? А оказывается, что в прошлой жизни вы сорвались с скалы и смерть разбились, да, запечатав тем самым острое чувство страха и боли от этой внезапной смерти, от этого падения. И подсознание просто сигнализирует вам об этом через вот это чувство страха до какого-то непонятного и как бы подсказывает внимание эта зона повышенной опасности да смотри опять не сорвись вообще подсознание выполняет самую главную главную функцию в психике это защитную функцию и подсознание защищает вас очень надежно и вообще нет более мощного защитника чем ваше подсознание но защищает от чего да? давайте вот здесь разберемся сразу приведу пример Допустим, некая женщина никак не может создать семью. Все мужчины от нее бегут, либо держат дистанцию, либо, допустим, она почему-то не может с ними никак сблизиться и одновременно хочет и не хочет. Постоянно что-то не получается. А в итоге выяснилось, что в детстве, когда она была еще маленькая девочка, ее бросил отец. В результате чего девочка приняла то самое бессознательное, мощное решение, да, что мужчины, все мужчины, они обидчики, и их нужно отталкивать, потому что они причиняют ей нестерпимую боль. Вот в этот самый момент в подсознании сформировалась часть, которая и стала защищать эту девочку от мужских особей, причем всех. В результате у нее не получается создать семью, ведь от мужчин ее бдительно защищает подсознание. И какая бы красавица, умница она ни была, внутри нее сидит такая матерая часть, мужегон, да ее можно назвать, и она очень качественно выполняет свою работу и очень бдительно защищает ту самую маленькую девочку, хотя она уже давно не маленькая, а соседняя взрослая прекрасная женщина, но в подсознании же, нет логики. Друзья, да, не забываем, подсознание, оно вообще под другим законом живет. Более того, выяснилось, что эта женщина в прошлом воплощении бросила своего ребенка, которым оказался ее отец в этом воплощении. Вот он тот самый узел, и вот он тот самый яркий пример, как работает закон равновесия. Еще в подсознании живут части и прочие «гости», в кавычках, да? которые кардинальным образом влияют на жизнь человека, и далеко не в хорошую сторону. Например, те же самые демоны приходят именно через зону подсознания, и оно в процессе проработок конкретно показывает, когда эта демоническая сущность прикрепилась, при каких обстоятельствах, и что она, собственно, делает с человеком и его жизнью. Фактически в 99% случаев человек тащит с собой из жизни в жизнь целую плеяду демонов, всяких низких сущностей, привязанных умерших духов и так далее. Жизнь таких людей ну, действительно похожа на ад в той или иной степени. И порой люди вообще умирают гораздо раньше, чем должны были, и вообще проживают не свою жизнь. Именно эмоциональная нечистоплотность приводит вот к таким «заболеваниям», да, в кавычках, к таким вот «пассажирам», которые присасываются. Что сей, что и жнешь – главный закон нашей вселенной. Кого призвал, с тем и живешь». А еще подсознание хранит в себе а, все родовые раны, проклятия, там, убеждения, инфовирусы. А, и, кстати, очень многие люди прорабатывают даже не столько свои. То есть, например, вот эти демоны, существа и так далее, они а, переходят из рода в род То есть от матери к дочери, от дочери, там, к сына и так далее. Вот они приходят, там, усиливаются и живут целыми поколениями, целыми пачками. И существуют целые там, родовые всякие вот эти проклятия, да, которые приходят, приходят, переходят. переходят, переходят. И, соответственно, либо рот, ну, вымирает просто физически, да, там, либо все-таки приходит какой-то трансформатор в рот и изо всех там, блин, отрабатывает там, чехвостит, но зато перерождает этот рот и оно там идет дальше, да. В общем, тоже целая история, не будем сейчас об этом. Сейчас мы вот именно о методах говорим. Так, значит, вернемся к инфовирусам. Еще их называют родительские предписания, да. Они звучат из серии как там, типа, деньги, грязь, жили в проголоде, еще проживем. Ну, например, там. Это не ребенок, а наказание и так далее. Да? То есть, короче, весь этот словесный мусор, если он проник в подсознание, а как правило, он проникает в подсознание очень быстро, сразу запускается там свое действие да? и начинает работать как самореализующееся пророчество. Вот это самое страшное. Его обязательно нужно убирать, прям подчищать все, потому что он вот с молоком матери прям переходит к детям и так далее. Значит, что происходит еще в подсознании? То есть, допустим, понятно, что делать с прошлыми воплощениями, что там можно поковыряться и все исправить. Но как же тогда понимать вопрос предначер... предначертанной судьбы, да? Как вообще в подсознании проявляется будущее? Как в едином моменте здесь сейчас? Все очень просто. И изменив свою сейчас, ты сам и формируешь свое будущее, и несешь за него ответственность, разумеется, да? Таким вот образом летят в топку все гороскопы, всякие предсказания, меняются линии на ладони, да, меняются жизни, семьи и так далее. А человек должен осознать, на то ему и дается все новая и новая жизнь как все новая новая попытка, да, вот эта этот возможность исправить тот косяк, развязать тот узел, который происходит в подсознании в моменте сейчас каждый раз снова и снова и снова и снова и неважно, сколько он телес сменил и неважно, как его зовут, вот он снова и снова те же самые грабли, да? И вот как только он развязывает эту всю историю, он идет дальше в своем развитии, что собственно и хотелось, да? Что собственно и вообще ради чего все это, да, развитие? А вопрос только на какую по счету жизнь этот человек, эта душа таки сможет разрешить свою боль и пойти дальше. Бывает так, что души буксуют, буксуют, и в итоге а, в этом своем болоте так и вязнут. И все. Ну, дальше просто они ликвидируются как души, как самостоятельные единицы, так скажем. В самом же подсознании, когда развязывается тот или иной узел, да, кармическое событие, оно схлопывается. все оно, ну, растворяется. Что позволяет. Здесь и сейчас уже по-другому, да, то есть развязав ту проблему, да, решив ту проблему, там, с человеком, который идет у вас уже не одну, там, тысячу лет, допустим, да, вы просто в этой жизни расходитесь. Или, например, остаетесь с друзьями, и дальше вы, от вас зависит за хотите ли вы, например, дальше там идти вместе или не захотите, да, то есть все, вот оно, вот это будущее, которое многогранное, многовариантное. А так как в подсознании нет времени, да его по сути-то и в бессознательном нету, это только здесь у нас сознание, да, вот эти отрезки, то все то же самое будущее вы творите здесь, сейчас, будущее для всего себя, и для себя прошлого, и для себя настоящего, и для себя будущего, ну если так прям вот, чтобы понятно, надеюсь, понятно. А, и, как говорится, человек ощущает, как он начинает даже мыслить по-другому после того, как он развязал свою узлу. А, кстати, мысли — это те же самые сущности. И если вы загрязнены, одержимы демонами и всякими там сущностями низкого порядка, то знаете, что это они вами думают, они вами принимают решения, а не вы. И в итоге, когда вы очищаетесь, вы начинаете видеть очевидное, чего раньше не видели. И вы понимаете, что ваш мозг в психическом понимании был заражен, и его мысленная деятельность была покрыта толстым слоем грязи. Да и действительно, что можно было разглядеть да, и надумать через этот слой. Но чтобы увидеть это все, это нужно осознать и понять, что они а пора ли промыть себе мозги, да, грубо говоря, и очиститься от этого всего. И если мысли — это сущности, то, конечно же, если мы думаем о плохом, там, о каких-то ну, таких ядерных вещах, там, ненависть, злость и так далее, мы, соответственно, призываем таких же сущности. Соответственно, если вот у вас уже мысли очищены, вы думаете о другом, да? там, о благости, о каких-то принципах человечества, божественности, развития и так далее, к вам приходят другие сущности, которые вам помогают это все реализовывать и окрыляют вас, и переводят вас на новую эволюционную ступень. Так как же залезть в подсознание и подкрутить все именно так? как нам хочется. Я уже упоминала выше, что в психике есть еще один рычаг, это критический фактор. Он бдительно защищает сознание от подсознания и не дает им смешаться. Если же его сломать, то человек сходит с ума. Собственно, как работать с этим критическим фактором? Потому что это тот самый... Страж, да, с которым нужно договориться, грубо говоря, там дать взятку или еще что-то, чтобы она пропустила тебя в подсознание И, соответственно, ты оттуда также грамотно вышел, незамеченным Итак, так в моей программе мы как раз мягко обходим тот самый критический фактор Проникаем в подсознание, где и ведем всю работу В целом это напоминает копание в бездонном чулане Чего там только не найдешь В общем, очень интересные-интересные такие моменты всплывают но, однако, хочу заметить, что порой такие проработки могут вызвать отходники, да, и совершенно не слабы, которые часто сопровождаются ну, неприятным физическим домоганием, может быть, даже рвота, может быть, температура. Реально люди прям несколько дней могут лежать. Прям тяжело, тяжело это переносится. А почему? Да? Почему? Потому что, допустим, он всквырнул ту тему и ту тот узел, который там несколько тысяч лет был завязан у него как петля на шее, да? И вот, соответственно, здесь уже идет перестройка физическая, физического прям организма, физического целого, перестройка сознания, психики, потому что этого узла уже, этого натяжения уже нету. Соответственно, это все может отражаться. Ну, в принципе, не может, оно реально отражается на физике. Но у кого как, да, то есть у кого-то не так сильно, а у кого-то прям, прям очень. И если хотите изменения в жизни, да, то нужно будет потрудиться и, собственно, где-то что-то переболеть, а без этого никак. Ну и напоследок давайте слегка заглянем в бессознательное. Бессознательная часть психики есть, конечно же, у каждого человека. И именно через нее мы все выходим в коллективное бессознательное, где как раз и нет границ, где растворяются все наши привычные понимания мира, да? понимание и осознание себя и так далее. То есть там та самая единица, да, так скажем, личина, да, там она растворяется. И это поле, оно крайне щедро. Потому что именно оттуда мы черпаем все эти наши ресурсы для залечивания ран нашей души, для развязывания всех этих кармических узлов, и именно туда мы все уходим после того, как скидываем себе очередную телесную оболочку. Ну что, наше с вами микропутешествие в мир человеческой психики подошло к концу. Я буду рада, если вам эта информация оказалась полезной, и вы по-другому взглянули на себя, и все те события, которые с вами происходят, абсолютно, совершенно не случайно. Для тех же, кто понимает, что хочет и готов не только взглянуть, но и проработать, изменить свою жизнь, развязать все эти узлы, избавиться от вредоносных сущностей, оставляй ссылочку на запись ко мне на консультацию, вот здесь вот в видео, да, вверху, либо под видео в описании вы найдете эту ссылочку, наверное, на мой сайт, и, собственно, там уже дальше проведем общение. И помните, чтобы что-то изменить, нужно что-то осознать. Я желаю вам осознанности и желаю всем вам ясной жизни. С теплом к вам настя ясная.